У людей приживается только идеология, упаковывающая их ненависть в благозвучную обертку и нарекающая ее праведным гневом, называющая выплеск ненависти торжеством справедливости. Людям просто нужен повод выплеснуть свою ненависть на других людей. И они лишь ищут оправдывающую эту идеологию. Они ищут оправдание своей ненависти, хотят услышать в искомой идеологии одну единственную мысль. Ты ненавидишь заслуженно, ты молодец. Остальное людей не интересует от того... Никакие созидательные идеологии никогда не приживаются. А собраться кучей и пойти кого-нибудь крошить — это всегда за счастье. Задача идеолога — уловить вектор ненависти масс и вылить пойманную ненависть в выгодном для себя направлении. Успешная идеология представляет собой воронку, подставленную к напору разрушительного импульса человеческих масс. Идеология — это искомый людьми выход для ненависти. Идеология — это всегда ненависть. Ненависть красиво упакованная. И нареченная справедливостью расовая ненависть, классовая ненависть, ненависть к наверцам, гендерная ненависть, ненависть на почве конкуренции, ненависть к государственному аппарату управления, иные формы ненависти. Никаких массовых созидательных движух никогда в истории не задевалось. Массовым всегда были только войны, основанные на ненависти. Люди. Люди массово всегда шли лишь за удовлетворением ненависти. Грабить и убивать. Ни в одном учебнике никогда не встречаются записи о том, что люди собрались вместе и пошли нести другим людям любовь и радость. Только армии, только огнем и мечом, только война. Людям всегда нужен брак. На которого можно вылить свою ненависть. И которого можно обвинить в своей плохой жизни. Даже дружить нужно обязательно против кого-то. Возьми идеологию любого современного государства. Всегда нужен враг, вокруг которого государство пытается сплотить своих граждан, и пусть он выдуманный и эфемерный, но он необходим, чтобы граждане могли выплескивать свою ненависть за плохую жизнь, не на в государстве элиту, а на внешнего врага, находящегося где-то там далеко но обязательно якобы плетущего свои коварные интриги.